Итак, друзья, всем привет! Сегодня был на стерлядке. Короче, рыбачили, там видео отчет будет. Сегодня у нас ужин, пускаем слюнки. Короче, у нас оладушки, лосиная сюрпа, короче, косточки офигенные, зеленым лучком, укропчиком, косточки такие вот, офигенный бульон. Короче, вот салатик у нас получается, помидорки, огуречики, зеленый лук, вот еще у нас сюрпа. И вот такая вот стерлядочка у нас, короче. В пределах где-то ну, грубо говоря, тут килограммчик с чем-то с лишним нас стреляточки. Так что, друзья, пускаем все слюночки. Давайте всем пока.